Всем привет! Это первая часть серии о выставке пром-индустрии, которая проходила с 8 по 10 сентября 2020 года. Выставка пром индустрии проходила в Москве в первом павильоне Крокус-Экспо. Здесь можно было получить актуальную информацию о новинках, отрасли и трендах, провести личные встречи с представителями компаний и получить комментарии экспертов. 103 компании приняли участие в этой выставке, в том числе 6 коллективных региональных стендов – Архангельская, Воронежская, Костромская, Омская и Самарская области и Республика Адыгея. Были представлены оригинальные сувенирные решения, актуальные в этом году. Сувенирные средства индивидуальной защиты – Брендированные маски, защитные экраны, санитайзеры и даже аппарат для бесконтактной выдачи сувенирной продукции на мероприятиях. Компания Янушев, производитель чайных подарочных наборов, представила свои самые эффективные кейсы. Добавил чай, да. заодно. А может вы на, на нас Пожалуйста. Давайте я вас телефон. Вы уже снимаете или вы? Снимается. Теперь фотографируйте. Да, да? Нет, пока Алиэкспресс, правильно Так и Китае все искупаются. Никакого участия в Китае никто не принимает. Никогда не принимал. Есть компании, которые просто мы проверяем завод, который вам и даем гарантию вам, что вам поставят все качественное. А так никто ничего. Все китайцы делают, а русские продают. авторские кожаные фартуки руно это исключительно российское производство и только ручная работа кожаный фартук практичная вещь для барбекю кухни мастерской стильный и оригинальный подарок России. В Воронеже проходим все, это нашу ну, оттуда ничего не везем, кроме Гоши, как, Всех Который вам понравился А, а это чем, что понимаете? за кубусы? Это подарочная покупка А, да, а, фартуков Да, вы можете заказать фартуки Как без этих кубусов, так и купить подарочную покупку уже И да. дополнительную ценность дополнительную стоимость уже, да, Добавлять сюда, в продажу вот, помимо этого, дополнить можно еще рукавичками, можно дополнить различными аксессуарами, сумками, да, да. то есть комплексное уже предложение такое для своего клиента. Вы производите товары или как? Да, да. Все, что касается дерева, производим. Что касается электроники, заводим. Да -да. Сайт, а сайт как называется? Кухня -подарков Кухня подарков? Кухня -подарков? Это конструкторское бюро, которое способно реализовать полный цикл Спасибо. от проектирования концептов до производства сувенирных изделий. А вот эти вот шарики, это конфеты, что ли, это конфеты. такие? Это конфеты, это серия просто. Обалдеть. Да, это вот наши платье. Делают... Красиво. А, а производство городов. где находится? Вообще это Интересно. Это конфеты, а вот. они... Много, короче, все сладости и и наборы, все сладости. Компания Николя Тибо является специализированной компанией по производству гастрономических подарков в фирменном стиле заказчиков. Как по детству, так и область. можно наборы, подарки, вот эти все. Вот. Такого хрифа можно забрать? Можно, да. да, да, да Хорошо, да. спасибо. Авторские конфеты по оригинальной рецептуре бренд шефа Фредерика Андрийо. Компания Николя Тибо помимо шоколада производит мармелад, макаронцы, печенье, пряники, маршмеллоу, пирожные, торты и другие кондитерские изделия. Здесь такое вот, значит, там другое мелочек из металла. Вот, значит, мы ну, меняем цепление, это может быть значок, может быть, лодку и так далее, да. Алексей, это ты, я так понял, и похоже. Ты что, дополнительный, да? Спасибо. Все. я вам вышлю информацию на почту, да? Хорошо, и ладно. И вы пишите, есть ли какая-то идея. Буду ждать. У -у -у. Спасибо. Очень приятно познакомиться с вами. Компания «Гамма-Пласт» производит полимерное сырье и разработка композиционных сырья. и полимерных То материалов. Исключительно поликарбонат. В понятие растяжимое, Это поликарбонат, да, поликарбонат. Даже прочный, морозостойкий материал. То есть вот эти вот стаканы, они, О, можно, они не бьются, их можно под машину положить, они не сломаются. Это вот Алексей. Вот здесь вот сайт наш. Все можете там ознакомиться. Хорошо, спасибо. Компания «Шелкография» предоставляет услуги печати на ткани, металле и пластике. То есть либо это декорирование одежды да, то, есть либо, либо еще чем-то есть... как вы... Я слышу, Я слышу, как вы... Я слышу, как вы... Лен сам закупаете где-то, а то черной печатью вот это с какой печатью занимаетесь, да, производство, как уголовец. Я так понял, что. Нужно говорю, да, но мы чем-то заглаживаем премиум качество и. В России, к сожалению, у нас всегда составляют такие условия, например, да, нормальное электричество, газы и все А именно из-за этого, это Понятно. Поэтому все ориентировано да, на, на Восток, как говорится. Китайцы. <с да, а тут все идем, подешевле народу много, делают дешево. Да. Вот, Торговый дом Рисариус из Петербурга предоставил сувенирную продукцию из бронзы. Маленькие патентованные плане. На каждой изделии есть патент, я могу вам показать. Вы на каждое изделие планеты. То есть То есть, чтобы никто. Патент, ну, их патент. повторить достаточно сложно, так что это как бы целая история. Но так на каждой изделии есть партнерка. То есть можно предлагать купить, к нему давать копию патентка даже. Ну, то есть, что мы и делаем. Сейчас патент, я вам покажу. Если кто-то удостоверензирует, решает продавать, можно у кого угодно делать. Вот, вот поддержка. На каждое, это копия. На каждый колокольчик цепа. Понятно, да? То есть на каждое изделие. Это может быть интересно, потому что этого нет вообще кого. То есть это мы единственные. И только можно у нас это приобрести. И можно как бы, предложить. Сейчас мы допустим заказ. Совет Федерации к следующему году на форум уже будет заказывать 30 колокольчиков. Перековых сейчас идет. То есть вещи уникальные. А из них же еще сделали. Каждая вазочка тоже запатентована. Вот был колокольчик, стала вазочка. Ну, она чуть-чуть дороже, чем колокольчик, соответственно. Она же рюмочка, она же подсвечник, она же как бы, для всяких интерьерных, так по цвету, или даже нормальные вот можно. Вот, то же самое. Тут нет. Компания Октаур собрала лучшие идеи в области товаров для дома и сувениров. На стенде компании были представлены необычные дизайнерские товары из дерева и бетона, которые точно вызовут интерес к бренду. Цены, как ну, сайта, цена для сотрудничества, естественно, другая, как на сайте, Вот у нас вот эти комы, где вы можете заказы заказывать уникальная Здесь